Друзья, добрый день! С вами Татьяна Смирнова, консультант фэншуй бадзы и циментунзя, преподаватель школы Натальи Пугачевой. Сегодня мы с вами поговорим об энергиях летящих звезд на год тигра. Это прогностическая техника, которая позволяет оценить те энергии, которые приходят в наш дом, и, соответственно, спрогнозировать события, которые мы с вами будем переживать в следующем году. Если энергии приходят в наш дом благоприятные, то мы можем ожидать счастливых событий. Если энергии неблагоприятные, то благодаря этому видео мы с вами будем вооружены и сможем защититься от этих неблагоприятных энергий и скорректировать риск негативных событий в меньшую сторону. Год тигра по китайскому календарю наступит 4 февраля 2022 года. У нас есть еще запас времени для того, чтобы мы с вами подготовились к встрече года Тигра и смогли внести необходимые изменения в пространство нашего дома. Для тех, кто не знаком с системой летящих звезд, я о них подробно расскажу чуть дальше. Но сейчас нужно сказать, что летящие звезды – это не физические объекты, которые падают в виде метеоров к нам с неба на Землю, а это определенный тип энергии которые получают наш дом с разных сторон света. И, как я уже сказала, если эти энергии позитивные, положительные, то с нами случаются счастливые события. Если эти энергии негативные, то, конечно, мы ожидаем какого-то ухудшения нашей жизни, что нам нежелательно, и мы будем от этих энергий защищаться. В китайской метафизике есть средства усиления благоприятных энергий и коррекции негативных энергий. Всего летящих звезд 9 Принято обозначать их цифрами от 1 до 9. И, конечно же, поскольку этих звезд 9, они все разные, то есть это все разные типы энергий. У каждой звезды есть свой характер, и она принадлежит к одной из пяти стихий. Потому что, если вы немножко знаете китайскую метафизику, то знаете, что... В китайской метафизике всего 5 стихий. Это вода, дерево, огонь, земля и металл. Давайте познакомимся с каждой звездой поближе. Звезда 1 относится к стихии воды и считается очень благоприятной звездой, потому что эта звезда отвечает за ум, интеллект, коммуникацию, информацию. То есть с помощью этой звезды можно развивать полезные связи, Получить новые знакомства, полезную информацию это звезда благородных людей. Двойка относится к стихии Земли и считается неблагоприятной звездой, потому что она приносит болезни это звезда болезней. Конечно, мы не хотим никто болеть, поэтому мы будем защищаться от энергии этой звезды. Тройка и четверка относятся к стихии дерева, несмотря на то, что эти звезды по стихии одинаковые, у них совершенно разный характер. Тройка – это звезда агрессивная, конкурентная и приносит споры и скандалы. Если вы работаете в конкурентной среде, то тройка может помочь вам достичь ваших целей и повысить результативность работы. Она помогает победить конкурентов. Если же вы не работаете в конкурентной среде, то, конечно, эта звезда будет провоцировать вас на какие-то споры, что негативно. Мы стараемся избегать влияния этой звезды, потому что мы с вами люди мирные. Также от энергии этой звезды будем защищаться. Четверка. Звезда неоднозначная. Это звезда увлечений, звезда творчества и романтики. Также эта звезда способствует обучению. И эта звезда благоволит людям, которые занимаются научной деятельностью. Звезда 5. Звезда император. Относится к стихии Земли. И, конечно, мы ничего не ждем от императора, кроме наказаний. Эта звезда приносит хорошее событие только в свой период. Нам до него еще далеко, поэтому эта звезда в основном приносит нам несчастье. Причем это несчастье могут быть в разной э, сфере жизни. Она может принести болезни, потерю денег, ухудшение отношений и даже тотальный крах. Поэтому, конечно, мы будем защищаться от влияния этой негативной звезды. Шестерка и семерка – это металлические звезды, и также у них разный характер. Шестерка – это белая звезда, то есть позитивная звезда, дает дисциплину, авторитет, возможность продвинуться по карьерной лестнице, завершить проекты. То есть это такая звезда, которая положительно влияет на нашу жизнь. То есть шестерка – это позитивная звезда. А вот семерка, наоборот, приносит ограбления, пожары, конфликты, негативные события в нашу жизнь – если человек находится долгое время под влиянием вот этой звезды 7, часто болеть простудными заболеваниями. То есть от семерки мы, конечно, будем защищаться. Звезда 8 приносит процветание, стабильность. Она относится к стихии Земли, и мы ее все любим, потому что она дает увеличение нашего дохода и э, приносит спокойствие и стабильность в семью. Звезда 9 – огненная звезда, звезда достижений, успеха, развития использование этой звезды дает идеи в долгосрочной перспективе и это очень хорошо для тех кто занимается бизнесом мы с вами познакомились с характеристикой каждой звезды и я все время говорю если вы используете эту звезду если вы используете другую звезду что же это значит как же ее использовать или не использовать я в самом начале сказала что мы получаем энергию летящих звезд из пространства которое окружают наш дом эти энергии как бы приходят через стены нашего дома во внутреннее пространство, в квартиру, либо во внутрь дома. И, конечно же, в каких-то частях нашего дома, в каких-то секторах нашего дома мы бываем чаще и дольше времени там проводим. То есть это место будет более важным для нас, потому что те энергии, которые в этом секторе есть, они будут сильнее влиять на нас. А в каких-то частях нашего дома мы проводим меньше времени. Поэтому энергии в этих местах нашего дома нам будут не очень важны. Ну, например, по коридору в квартире мы только ходим или в туалет мы зашли, ну, через какое-то время вышли. Энергии, которые будут в этих местах нашего дома, будут не очень сильно на нас влиять. Практически их влияние будет сводиться к нулю. А вот если мы спим в спальне, на кровати, часов 8-9, мы находимся под воздействием энергии, которые находятся в секторе кровати очень долгое время. И, конечно, эти энергии будут очень сильно на нас влиять. И это влияние будет проявляться в виде событий, которые будут случаться в нашей жизни. Мы обязательно это заметим. Если энергии на кровати будут положительные, благоприятные, то мы можем ожидать благоприятных событий. Если энергии на кровати будут неблагоприятные, то, конечно, мы можем ожидать каких-то несчастливых событий в нашей жизни. Поэтому есть некоторые точки, которые мы обязательно отслеживаем, обязательно анализируем, какие же энергии будут в следующем году в этих местах. И на этом слайде вы видите, что мы с вами должны обязательно посмотреть и оценить на плане нашего дома, чтобы понять, где у нас благоприятные энергии, где неблагоприятные и, соответственно, Логика какая? Мы хотим больше хорошего, поэтому будем больше проводить времени в благоприятных секторах и меньше проводить времени в неблагоприятных секторах. Итак, конечно, нам важно посмотреть активность вокруг дома. Если поблизости нашего дома находится какой-то активный перекресток или стадион или школа или спортивные площадки или спортивная площадка, где все время есть активность, то, конечно, очень важно посмотреть какая же звезда находится в этом секторе, потому что эта активность будет эту звезду будоражить. И звезда обязательно себя проявит в виде каких-то событий. Также нам важно, в каком секторе расположена входная дверь, потому что это также активная часть нашей квартиры. Даже если мы выходим просто один раз в день в магазин за хлебом, мы все равно открываем и закрываем дверь, то есть будоражим энергии в секторе входной двери. Также нам важно, в каком секторе расположена спальня, потому что в спальне мы проводим ну, треть нашей жизни. И находимся треть нашей жизни под воздействием определенного типа энергии. Также важно, где в спальне расположена кровать, как она расположена относительно двери в спальню. И если вы работаете дома, как сейчас многие работают, то важно, где расположен рабочий стол звезда в этом секторе помогает нам зарабатывать деньги или наоборот мешает зарабатывать деньги то есть вот есть несколько точек которые мы обязательно смотрим предвосхищая ваши вопросы про туалет скажу что энергии в туалете нам не очень важны конечно не очень хорошо если какая-то хорошая звезда попадает в туалет вы ее не можете использовать фактически это минус но если в туалет попадает какая-то неблагоприятная звезда, это уже хорошо, потому что она тоже не будет на вас сильно влиять. И это плюс. А я вам желаю счастливого 2022 года, года водяного тигра, чтобы любые летящие звезды, которые прилетают в ваш дом, приносили только радостные и счастливые события. Если у вас появятся вопросы, пишите их в комментариях ниже под этим видео. Я обязательно на них отвечу. Более подробную информацию об энергиях летящих звезд вы можете получить в прогнозе руководства на 2022 год, где учтены энергии месячных летящих звезд и их влияние на сектора дома. Рекомендации даны на каждый месяц следующего года. Также в нем данные рекомендации по коррекции неблагоприятных энергий на каждый месяц для каждого сектора. Переходите по ссылке ниже и приобретайте полезное руководство на 2022 год из более чем 500 страниц. С вами была Татьяна Смирнова. Увидимся в следующем видео.